Всем привет, с вами Лас Черниченко. Каждый, кто играл в GTA 3, знает о том, что есть загадочный тоннель. Игроки думают, что там 4 остров. А возможно некоторые даже думают, что есть какая-то секретная база. Однако я же не знаю что именно может на самом деле там быть. Сегодня я узнаю, что там может находиться. Я надеюсь, что вы сейчас подпишитесь на мой канал. Я надеюсь, что вы сейчас поставите под этим видео лайк. Ну и нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Хватит вступления. Погнали! 3, и сейчас я использую один Крилл скрипт. Это короче на полет как на джейтпаке вот. Сейчас вот что я делаю, сейчас я нажимаю нажим... клавишу G Вот английскую и дальше я начинаю летать как на джейтпаке Если это такая вот прям замена джейтпака И мы вот так вот можем в самом начале игры лететь на второй и на третий остров это конечно очень круто на мой взгляд я считаю, мечтал об скрипте который позволяет в самом начале кита-3 лета летать в другие острова на первый, на второй и третий остров вот как-то так сейчас просто полетим и будем прям брать транспорт, потому что это очень долго. Достаточно просто вот так вот без всяких препятствий и дети. Да, это конечно круто. Итак, все, я подъехал к четвертому футы к тоннелю, вот, где по идее, ну, по моей идее, должен находиться четвертый остров. Сейчас мы будем использовать камхак. Именно при помощи камхака мы разглядим, что там в этом тоннеле. Так, ну сейчас надо вылезти из машины, потому что я, я только пешком обрел камхак. короче. Активируем камхак и дальше сейчас будем, вот, направлять камеру, вот, как раз в сторону тоннеля. Вот, то есть, то вот здесь вот, вот такой тоннель, вот, вот, вот достроенный. то есть, ну вот здесь вот стена, вот сейчас, но пока что я ничего тут не вижу. Может быть это я просто тупо и плохо вижу, что там находится, можно вот внимательно, вот прям внимательно приглядеться, смотреть во все во все стороны. Вот. И, да, извиняюсь, что так получилось, потому что готовился, короче, вот, вот то есть надо внимательно просто осмотреть, вот найдется ли четвертый остров или же не найдется потому что ну, может быть просто казаться что не найдется то есть мы ну, просто ничего не найдем то есть Хокстарх э, может все просто где добавляли не четвертый бост ну сейчас нужно внимательно наблюдеть но я уже какие-то здания вижу какие-то дороги вижу возможно это да, кусок четвертого острова да. И вот посмотрите это тот самый банк, который в начале TA3. Мы видели еще в начальных составках Пита 3, там был вот такой вот банк, и он, оказывается, находился на четвертом острове. Возможно, кто-то обратил на внимание на то, что этот банк при простом передвижении поли FTC не встретить. Вот. Кто-то вообще обращал, что. Это странный банк, который вообще непонятно где он. Но он оказывается и на четвертом острове. Если вы сейчас смотрите это видео, то вы теперь знаете, где находится этот банк. Он находится на четвертом острове. Это очень круто. Прям. Очень, очень, очень круто. я просто вообще давайте осмотрим этот четвертый остров ну где-то должна быть локация где он бийц по крайней мере ну заставку вот ну да клуббиц и Вот, выходили вот это локация вот есть, ну давайте сейчас осмотрим также при помощи камхака сейчас Посмотрим ничего. Вот, давайте вот сейчас заправим камхак. Но там ничего походу нету. Вот. Походу тут ничего нет. Но.. Бывает, бывает. Главное, что мы все-таки нашли ту самую локацию. Это уже круто по мне. Я думаю, вам тоже круто, то, что вы теперь знаете, где находится банк. И что находится в этом. В секретном тоннеле это же непонятно куда он вёл короче вот так вот все получается то есть теперь вы знаете что это за тоннель какой четвртый поставь может быть в этом тоннеле давайте теперь все осмотрим потому что ну все же банк когда осмотрели ну это ну, согласитесь не очень давайте все осмотрим что тут имеется но Недоделанно тут, эта локация задумалась просто как для начальной заставки, кстати тут некоторые модели машин, фургонов, которые просто так нельзя встретить выкрыли, но на этой локации есть, это конечно очень, очень, очень круто. Ну короче, да, тут очень не, нечего рассматривать. Давайте уже выключим камфак. Все, на этом все. Давайте уже закончим. Спасибо за просмотр. Всем пока.